здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу по быстренькому пробежаться по магазину я заскочила в магазин в Одессе в эпицентр и покажу какие здесь красивые привезли растения даже сортовые попадаются вот этот белый очень плотный очень я правда всех названий вам не буду рассказывать чтобы не ошибиться но ну, посмотреть, показать это вполне возможно. Это приятно всегда посмотреть на красивую картинку, тем более на любимые цветочки. А как ухаживать за ними, ну, мы уже все знаем с моих видео. Вот смотрите, какая прекрасная бабулетка попалась. Конечно же, я ее купила и не могла пройти мимо. Сразу мне, думаю, брать, не брать, брать, не брать. Еще много других нет. Потом думаю, надо взять, положить в корзиночку. Посмотрите, какая она прекраснейшая. Это цветок Тарина. Бабочка. У нее края, как будто бы кто-то ее подъел. Ну, замечательное растение. Корневая тоже неплохая. Посмотрим, как она будет себя вести. Как она приспособиться к моим условиям, потому что я ее не могла не взять. Она была одна в единственном экземпляре. Я подобрала ее. Ко мне подошла женщина и говорит, «А зачем вы ее берете? Ее что-то подъело. Я говорю, женщина, ну-то посмотрите, там же края волнистые. Это особенный сорт. Нет, я бы, говорит, такую не взяла. Ну вот, люди разные бывают. А вот желтая какая прекрасная, лимонная, сказочная. Вообще, на цветы смотришь и прямо отдыхает ваше зрение. Любуешься, наслаждаешься всеми цветами радуги. Как будто бы ты побывал где-то, не знаю, в ботаническом саду необитаемом острове так красиво так прекрасно прям аж ух что вам еще говорить сами все знаете глядя на эту цветущую орхидею многие цветоводы даже и не задумываются покупать это необыкновенное растение или нет конечно же вот только будет ли оно так хорошо цвести у вас дома? Все знают, что растение орхидея довольно капризное и требует щепетильного ухода. А добиться повторного цветения от него можно, если знать и соблюдать, определенный режим ухода. Тогда цветение орхидеи будет продолжаться от 2 до 6 месяцев. Разные виды орхидеи зацветают в возрасте от 1,5 до 3 лет. А как, чтобы определить, что орхидея достаточно взрослая? Нужно посчитать количество побегов. У взрослого растения, готового к цветению, их должно быть от 5 до 8. Если цветки на орхидеи появляются раньше, это не всегда хорошо. Дело в том, что слишком молодому растению может не хватить сил на восстановление после цветения. И орхидея может погибнуть так как привозят в наши магазины маленькие, говорят, мини-орхидеечки. И уже с таким количеством цветов. Вот это их хорошо простимулировали, подкормили, удобрили. И после этого домой приносите, они чахнут, чахнут, чахнут и начинают погибать. Очень, конечно, их жалко, но это их перекормили. Но выкормить, выходить такую орхидейку тоже можно. Ее, когда приносите домой, не следует удобрять. Пускай она отойдет, адаптируется к вашей среде. И поливать ее умеренно один раз в 10 дней путем погружения в воду. Горшочек окунули, вот и 10 дней ее не трогаем. Но, для того, чтобы ее так поливать, нужно первым делом вынуть из нее торфяной стаканчик. Так как мы знаем, что орхидейки из фласки садят торфяные стаканчики, и для того, чтобы они адаптировались, а затем пересаживают, корневая обрастает дальше, а внутри остается торфяной стаканчик. Этот торфяной стаканчик желательно вынуть, чтобы шейка не получала избыток влаги. Этого не нужно. Если будет избыток влаги, сразу же начнут гнить корешочки, чернеть шейка и начнет пропадать ваша орхидейка. Еще не двигайте горшочек. Многие знают, что переезд для орхидеи это настоящий стресс. Но этот цветок не любит даже незначительных передвижений. Орхидея реагирует на положение по отношению к свету. Поэтому если существует необходимость переставить растение, необходимо размещать его той же стороной к источнику света, какой он и стоял раньше. То есть если вы... Помыли подоконничек, убрали растения и желательно той же стороной повернуть к окошку и растения не двигать. Солнечный свет ⁇ это очень важный фактор, влияющий на цветение орхидеи. Без полного светового дня, то есть 10-12 часов в сутки, эти растения не будут цвести. Поэтому осенью и зимой, когда естественного освещения очень мало, цветы следует досвечивать лампами, фитолампами. Специальные лампы, такие, предназначенные для досвечивания растений, они дают много яркого света, не суша при этом вокруг воздух цветов. Если орхидея выпустила цветонос осенью или зимой, то следует позаботиться о том, чтобы они не погибли из-за короткого светового дня. Без досвечивания в темное время года цветонос может остановиться в развитии или засохнуть. Если нет возможности досвечивать, растение целиком достаточно э, организовать подсветку только для кончика цветоноса. Главное следить, чтобы ни он, ни само растение не нагревались, чтобы не дотрагивались до лампы. А сейчас мы с вами попадаем на целую полянку прекраснейших цветов попугайчиков. Они так прекрасно выглядят, такие ярко-желтыми, с этими черточками такими, сказочные цветочки я хочу вам показать охватить полный объем всех орхидей которые есть в этом магазине удобрение все поэтому о каждом отдельно цветочке рассказать невозможно видите какое их большое огромное количество э, привезли в этот раз они стоят прямо друг возле друга набитые очень много в прошлые разы я приходила в магазин, таких прям отодвигали почти на метр друг от друга. А здесь прям нет живого места абсолютно. Красивое зрелище, такие разнообразные, сортовые попадаются орхидей. Есть простые, да, я не спорю. Простые, очень тоже прекрасно смотрятся, ничего страшного белые, вот далматинцы у них у каждого есть название каждый цветочек э, называется по-своему но сегодня не о сортовых цветах я вам хочу показать общую картинку вот смотрите какая красота другой немножко сорт мы отошли от фаленопсисов но он тоже очень прекрасно выглядит Это я была в эпицентре и как раз попала на новый завоз. Вот попугайчики. опять попугайчики. На другом прилавочке тоже попугайчики. Посмотрите, как они замечательно смотрятся, какие они очаровательно, завораживающие. У них такой цвет, даже не желто-оранжевый. А можно сказать, с этими красными полосочка миньоновым, серединкой яркой очень завораживающее зрелище кому попадется такой сорт орхидейки обязательно берите не пожалейте он такой цвету их много посмотрите адендробилы какие красивые белоснежки это минички о миничках я сегодня рассказывала что если меньше 5 листочков это их заставили цвести за ними нужно понаблюдать вы их дома не, не удобряйте потому что испортите и все а это я себе выбрала орхидейку домой забрала ее но когда принесла домой там оказался сломанный цветоносик Ну корневая вроде бы неплохая сортовая, лола как это название, не знаю, еще не разобралась я в магазине смотрю ну цветовой. такой мощненький цветоносик пошел, классный ну я взяла с собой думаю пусть будет дома у меня такая орхидейка, это мультифлорка 233 он стоит а дендрофаленопсиса в этот раз камбрии привезли очень много, большое а вот привезли, посмотрите, какие башмачки замечательные. Сказочные башмачки. На них смотришь, прям любуешься. Этими башмачками можно любоваться вечно. Мне же завораживают взгляд. Всего лишь 538 гривен. А теперь посмотрите, какие чармеры обалденные. Чармер. Их несколько было. Штучек. А теперь ры... рыженькая орхидейка. А теперь бархатная орхидейка. Очень много орхидеек. Разнообразие вообще огромное количество. И желтенькие, и далматинцы, и крапинку. И крапинки не повторяются абсолютно. И в полосочку. А это желтые в крапинку. В общем, разнообразие очень красиво. Мне очень понравилось сегодня отдыхать в этом магазине. Я просто отдохнула, насладилась эстетически. Всех прошу, кому понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь вместе со мной. И мы обойдем еще много магазинов. И посмотрим, какие орхидейки в разных магазинах города Одессы. Это очень интересное зрелище. Спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Всего вам доброго.